Компания Faberlic является признанным экспертом по уходу за кожей лица и тела. Поэтому мы создали стиральный порошок «Дом Фаберлик», не вызывающий раздражений. Обычный порошок плохо выполаскивается из ткани, и его частицы могут вызывать раздражение и зуб. «Дом Фаберлик» отличается концентрированной формулой, благодаря которой он полностью вымывается из ткани, не раздражая кожу. Экспертная частота без раздражений. Этой зимой покупая две пачки порошка, третью вы получаете в подарок.